всем привет возможно меня херово может быть слышно а, хочу рассказать о том как я переехал в город сочи всем уже известно из инстаграма вк сторисов и так далее и тому подобное то что я сейчас живу в сочи а, что меня подвигло переехать сюда в сочи да это то что первое это наверно смена обстановки потому что Человек это такое, я не знаю, как это назвать, буду, буду говорить все своими именами. Человек это такое существо, который привыкает ко всему абсолютно, и когда это происходит изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, ему это все надоедает, вот. И также мне в Нижнем Новгороде все уже просто вот ну, надоело немного. И я решил что-то изменить в своей жизни. То есть я переехал сюда, в город Сочи. А почему я сюда переехал? Меня, я не знаю, подтолкнул на этот шаг а мой одноклассник. Мы с ним там перетерели, переговорили, почему, что я занимаюсь. Он такой, а тебе Колян, ты не хочешь переехать в Сочи случайно? Я думаю, не знаю. Я говорю, да что то как-то, блядь. Ну, стал колебаться в итоге. Вот. Он говорит, а тебя что, говорит, держит? У тебя есть семья, дети. Че, че? Что у тебя вообще есть, блядь? А я такой подумал, действительно, у меня ничего нету, у меня даже хаты нету. Жилья нету, прописки даже да, и нету. Думаю, действительно, меня вообще ничего не держит. Я, в общем. Еще там э, какую-то недельку подумал, подумал, а потом решил, думать, да, что тут думать, надо просто брать и делать. И до еще мне помогла книга э, Ричарда Брэнсона «Черк-то все, берись и делай». И вот благодаря, наверное, этой книге я действительно все бросил, купил билет и прилетел в Сочи. Поначалу мне все тут нравилось, просто я был в восторге от этого города. Мне вообще все прям нравилось. Но мне нравится до сих пор эта погода. Вот. Но со временем я начал уже как бы, действительно, я хотел написать видос, прямо обо все обо всем. Но мне Серега также говорит, типа, говорит, Коля, ну успокойся, говорит, чуть-чуть, потерпи немного. И у тебя этот пыл... Как бы такой, знаете Девственный, блядь <смех> Вот это вот, оно пройдет И у тебя будет все нормально И действительно уже я живу здесь Четвертый месяц пошел, как я живу В этом городе <смех> И действительно Мировоззрение немного, чуть-чуть Поменялось в другую сторону То есть нет такой уже Ва! Ух, -ты, мне все нравится Нет, уже есть свои нюансы Есть свои минусы, есть свои плюсы и начинается самый вот этот переломный момент, хотеться опять назад в Нижний Новгород, в свой родной город. И я решил, чтобы ну, не убивать себя такой, такой штукой, действительно, 27 января я поеду в Нижний, сделаю заодно прописку, и вот это вот, э, как вам сказать, этот переломный момент, я хотя бы его ну, спокою таким образом и разнообразию себе жизнь, и я опять перееду сюда, в Сочи, и тут будет уже более, еще теплее, тут, короче, по поводу климата, здесь действительно очень тепло, но приходится идти в куртки, короче, из-за того, что под вечер, очень ну, так уже, ну, не походишь в обычной футболке, вот, но... Работаю я пока таксистом. Заодно это два плюса. Во-первых, деньги постоянные, то есть каждый день там ну, минимум рубля-два ну, бывает в общем Во-вторых, Во я узнаю город, изучаю город. Адлер, там, Сочи, Дагомыс, еще какие-то города, улицы, всякие проулки, закоулки начинаешь. Ну, все равно в памяти, в голове чего-то остается. И идёт какой всему этому видосу люди не зацикливайтесь на одном месте не надо надо действовать что-то движение какие-то создавать меняйте смену обстановки меняйте свою жизнь вообще в целом не надо зацикливаться на одном и том же вот на этом уровне у меня стабильность хорошо нет меняйте жизнь свою кардинальную полностью в корне перемещайтесь я не знаю, смените для начала город, по крайней мере, работу. В другом городе найдите работу, там поживите месяц, полгода, я не знаю, другой. Но меняйте да. Меняйте свою жизнь и так далее. И вы увидите то, что жизнь, она многогранная, то есть она красивая, она кайфовая. Тебе захочется реально жить и так далее. Это вообще супер, пушка. Бля, солнце светит, я ощурюсь. Некоторые боятся, боятся изменить себя, изменить свою жизнь. Не бойтесь, просто надо взять и сделать, действительно, первый шаг. Путешествие начинается с первого шага. Так вот, возьми и сделай это путешествие. Особенно если тебя ничего вообще не держит, к примеру. Куда ну там мама, папа? Мама, папа поймут. Если у тебя нету семьи, нет детей, нет кошки, собаки, просто возьми билет в любой город, который ты хочешь, и просто взял и поехал. Все. Просто взял и поехал. Без разницы. Да, не спорь, будет трудно. Для начала вот оно. снимешь какую-нибудь квартирку. Сейчас это не проблема какая-то посудочная. Потом нашел по месяцу скинул. Снял, вернее, квартиру, и все. Ты живешь. Нашел работу какую-то, ты, знаю, да любую абсолютно работу. Курьером листовки раздавай. Что угодно делаешь. Потом ты обретешь знакомых. Если ты на язык готовый, прям балзаришь, ты найдешь себе новых знакомых. Это Опять расширение кругозора своего. Мировоззрение, мысли другие будут. Общайтесь только с теми, кто на самом деле умные, богатые люди, с богатыми желателями, поменяй свое мышление, читай много книжек, короче, в общем, меняй свою жизнь, не оставайся на одном и том же, не топчитесь. Вот я решил поменять, я пытаюсь, я пытаюсь что-то делаю, движения какие-то создаю. Тут вот... Недавно вы видео смотрели в описании, если кто-то не смотрел, заходи в описании, ссылку оставлю. Я купил себе шары БОБО, решил, вложился, буду пробовать себя в этом движении, что-то создавать, что-то двигаться, делать. И многие меня вообще не понимают, как я разговариваю, хочу им до них донести. Эти мысли, они из книжек, из умных книжек, такие как Роберт Киосаки, богатый папа, бедный папа. Роберт Киосаки квадрат денежного потока. Джордж Клейсон самый богатый человек в минуте. И это вот все они миллионеры, лучшие миллиардеры, многие. А, кого я еще прочитал? Я даже сейчас, если честно, даже не. Блядь, я столько книжек реально почитал. По крайней мере, я никогда не любил читать, ей-богу, никогда не любил литературу, прямо вот, ну, в корне ее, в душе не переносил. Но меня что-то вот щелкнуло во мне, я не знаю, я начал читать книги, не просто художественную литературу, а действительно те книги, которые пригодятся в жизни, на самом деле, можно попрактиковать, эти, то, что написано в книге, воплотить в жизнь. Так что читайте такие книги и прокачивайте реально свои мозги, прокачивайте. Читайте, думайте, общайтесь с богатыми людьми, которые у них... Мышление у богатого совсем другое, Нет то, что у нас, у бедных людей. Понимаете? Не надо зацикливаться на одном и том же. В общем, если тебе это видео было натуре интересно, если я много всякой херни говорил, пиши в комментарии то, что я что-то неправильно сказал или еще что-либо. Так что подписывайтесь на канал мой, ставьте колокольчик, ставьте лайк, пиши комментарий, что ты по поводу этого думаешь. И всем пока, до новых встреч!